Привет. С вами Амир Исламов. Сегодня поговорим про цветовые пространства, о том, что это такое и почему возникает ситуация, что при просмотре изображения в фотошопе или на компьютере, картинка показывается одна, а при загрузке ее в браузере, она становится чуть более бледная. Поехали. Если вкратце идет, цветовое пространство – это модель предоставления цвета. Существует два основных цветовых профиля – RGB и sRGB. Если посмотрите, то по сути RGB это три цвета. Назван он в честь их первых букв. Red, Green и Blue. RGB. То же самое вы видите сейчас на каналах. Красный, зеленый, синий. RGB в отличие от sRGB охватывает все возможные цвета, которые может отобразить ваш монитор. За счет этого его используют в большинстве случаев фотографы, при обработке фотографий и при их печати на высококачественных принтерах. Минус формата RGB в том, что на разных мониторах и на разных э, компьютерах, соответственно, картинка будет сильно отличаться друг от друга. И поэтому дяденьки из Microsoft и HP придумали более универсальный стандартизированный формат sRGB. Буква 1 S означает как раз таки стандартизированный. В чем преимущество sRGB? Как раз таки в том, что картинка будет примерно одинаково выглядеть что в браузере, что в фотошопе, что при открытии на компьютере. Ну естественно при правильной калибровке монитора. Это более универсальный формат. Его минус в том, что он охватывает чуть меньшее количество цветов, в отличие от того же RGB. Обычно по умолчанию программа Photoshop стоит формат RGB. Именно поэтому, когда вы создаете дизайн, в программе смотрится все красиво. В диспетчере файлов тоже, но при загрузке в интернет и при отправке заказчикам, он говорит, что что-то бледновато. Да и сами видите, что картинка стала менее насыщенной. Как поменять цветовой профиль? Заходим в редактирование, настройка цветов и меняете вот здесь, вот, где RGB, формат Adobe RGB на sRGB, формат интернета. И нажимаете ОК. OK. Если изначально картинка уже стоит в RGB, то заходите в редактирование, Назначить профиль, либо переобразовать в профиль, и выбираете профиль sRGB. Теперь вы будете знать, почему появляется картинка вот подобного плана. Поменять цветовой профиль, и будете знать, когда его стоит оставить, а когда изменить. Данное окошко можно также отключить, чтобы оно вам не мешалось. Для этого переходим в редактирование, настройки цветов, убираете галочки Отсюда. Теперь Photoshop не будет спрашивать и автоматически переводите их в формат sRGB. Какой вывод? Если вы фотограф и не будете загружать фотографии в интернет, а будете их только обрабатывать на компьютере и распечатывать, то используйте формат Adobe RGB. Ну, тут еще нужно заметить, что у вас должен быть достаточно хороший и качественный монитор, чтобы отобразить весь спектр цветов, если вы веб-дизайнер или разрабатываете баннер, который будет загружаться в интернет, то всегда используйте формат sRGB и прямо сейчас зайдите настройки и посмотрите стоит ли у вас данный профиль. Это все, что я хотел сегодня рассказать про два основных тестовых профиля, есть еще цветовой профиль SMIC, он используется при печати баннеров, рекламных баннеров или визиток или листовок, но вот самые основные я рассказал. Если видео было полезно, подписывайтесь на канал, также не забываем подписаться на блог ВКонтакте, здесь еще больше полезной информации. Ссылка будет в описании к этому видео. Пока!